Это генеральный директор, конструктор Редовский, Антон Льдовский. то в Средства массовой информации услышал а, и да, да, да. запланировал я посещение. Увидеть, да. Да. И хотел, да. потому что немногие даже в Беларуси знают о да, есть таких вот инновациях. Александр Георгий знает. Да, он поддержал в да. 97 году еще у нас. Ну расскажите, да, это принципиально новик транспорта, это разновидность рельсового транспорта, электрический транспорт, с уникальными характеристиками. Вот этот, пусть он тут местный, мини-байк, скорость 100 тот я получил, можно платить педали, вырабатывать энергию и платить проезд. Да? Только за счет педали можно 60 км в час получать скорость. А уже вы запустили там 15 метров. А мы Мы сейчас устроим, и первый участок в этом объем уже покажем, где и байки будут и бегать. У -у -у. Я хочу сказать об эффективности. Представляете, если перевести электрическую энергию в топливо, 0,7 литра на столько км в пути, при скорости 100 км в час. 0,7 литра. На 100 км в пути. Если электричество перевести в топливо, то эквивалент 0,7 литра на 100 км в пути. При скорости 100 км в час. А это 14-местный городской. Венебус, вон, можно зайти туда. Сидячие в чем это нормативы для администрации, Три человека, но ну, когда-то нет, то это очень буржетно. Скорость до 100-ти в час, тоже расходы нет, если привести в пункт, 2 литра, то есть мы экономичный традиционный паспорт, наверное, в государстве. Нам нужна ваша компетенция в каком плане? Есть поручение главы государства вывести метро на наземную часть? На том, что... Вот я получал мою города, он собирал на своих своих, да? институты, но они говорят, что это неэффективно. Я побыл, нас я Номер, побыл в этом Дубае проехал, ну, здесь, ну, и проехал, про да. и мне очень понравилось, было. мы видели с президентом, в не там рельсовая какая, монорельс mm. дороги, вот президент выручил, здесь рисовался, его там информировал, и давайте мы эту тему того, У нас есть предложение, да, предложение которое еще поддержал сам петербург что по 1997 год. Но Он поручил найти финансирование. Правительство не нашло. Мы сейчас нашли. У нас народный проект. Нас финансируют 82 страны, 100 тысяч инвесторов. Абсолютно. Все деньги приходят в Беларусь. Мы тогда сделали предложение по скоростной дороге в Брест, мыс, Москва. Это продолжение получения главы государства. Вот представляете, сегодня год по словам в России тоже ее поддерживают. И кто-то не знает медведя в этом проекте. То время в пути было полтора часа, вероятность были. Мы приехали с мы центр Миц, центра центр. Москвы. Но вот мы, мы видим в ноябре, это вот первое, да, первые, да это не высокоскоростной. Скороскостной нам, наверное, еще 15 километров. Нам Придется обращаться к главе государства, чтобы он видел землю когда... часто. Я думаю, у нас победитель. Безусловно. Там, вот, только под опоры, точные. И mm -hmm. мы в следующем году займем еще 15 километров высокоскоростной трассы и получим нам скорость 50 метров в час, чтобы реализовать этот проект. А могу я вам да. дать обгон и Давайте. тело спрашивать? Да. И мы обязательно подведем на канале да. открытием